Владимир Мономах, орудие тайного удара. Почему атомные подлодки должны быть тихими? Обозреватели японского издания Чайни Чешимбун заявили, что Российская Федерация активно наращивает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и благодаря этому Дальний Восток становится неприступной крепостью. Эксперты подчеркнули, что в регионе особенно увеличилось количество российских атомных подводных лодок с ядерным оружием. В частности в состав Тихоокеанского флота вошла подводная лодка стратегического назначения четвертого поколения К-551 Владимир Мономах проекта «955 Борей», которая считается одной из самых тихих АПЛ в мире. Почему важно, чтобы подлодки были тихими, и когда их необходимо заменять на более современные субмарины, в разговоре с Айри Эктор рассказал председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий. Царь лодка. Закладка самого молодого царя Борея была приурочена к столетию подводного флота Российской Федерации. В 2020 году с АПЛ была произведена успешная залповая стрельба из подводного положения двумя ракетами булава из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. К слову, американские журналисты достаточно эмоционально отреагировали на запуск ракет. Хорошо, что это было всего лишь испытание, отмечали журналисты американского издания popular mechanics интересной особенностью владимира мономаха является то что его строительство велось без кооперации с предприятиями стран бывшего советского союза оружие тайного удара по словам стрельбицкого атомная подводная лодка это орудие тайного удара поэтому необходимо чтобы она была незаметной он отметил, что увидеть сверху подлодку сегодня практически нереально, поскольку она действует на больших глубинах. Обнаружить можно только путем прослушивания глубин мирового океана. Чем подводная лодка тише под водой, тем она более малозаметная. Значит, сможет подкрасться под водой, она не просто сохранит себя целой, а экипаж в живых, тем самым она сможет выполнить свою боевую задачу. Тишина под водой является одним из главных оборонительных средств для подлодки, — подчеркнул он. Константин Стрельбицкий добавил, что первые 15 лет службы субмарины — наиболее эффективные. Традиция на флоте такова — подводный корабль может служить реально 15 лет. Безусловно, он служит и больше и дольше, но после 15 лет службы это уже не то. Далее само по себе все изнашивается, и техника не только физически, но и морально устаревает.